Машу вопросов? Нормально. Вопросов нет? Вообще нет. Я, я, я. Американок то, якщо задають незручні питання, і в принципі, що ти готуєш якусь лекцію, розумієш, що ти невичерпно даєш інформацію. От як повернуть в такій ситуації? Чи братися, чи не братися? А, вот, не можливо, или, ну вот в да, конечно. А, смотрите, тут два аспекта. Первый, если вы готовите лекцию и вы понимаете, что вы вот эту область не понимаете, лучше действительно отказаться. То есть вы понимаете, что вам зададут вопросы по этой теме, и, скорее всего, вы на него не ответите. При том, что тема не какая-то зумная, а банальная. Просто вы в этой области плохо разбираетесь. Возможно, не стоит. Возможно, стоит подождать пару месяцев накопить опыта. Второй момент. А В аудитории всегда найдется нехороший человек, который задаст ну, очень сложный, плохой вопрос, на который вы реально не знаете ответа. Не потому что вы тупой, а потому что это мудак, который задал вопрос. Я прошу прощения, но так, так бывает. Научные конференции а, классика, классика жанра, когда люди задают вопросы, на которые знают ответ и унижают вас перевселюбно. Это, это существует, к сожалению. На этот случай есть отличная фраза, которую все, все пользуетесь, а, украинскую мову. А, это очень хорошее вопрос, я дякую вам за него, но это не входит в сферу моих науковых интересов, и я обовязково разгляну ответ на него в следующий раз. Все, никаких вопросов. Вы не послали, но послали. все нормально. Какая у тебя мотивация для этой реакции? Ты говорила, что обязательно нужно с ней определиться вначале. Я хочу, чтобы много людей раскрывалось. А когда я приходила на 15 на 4 лет дико ссала, потому что я давно уже не читала публично ничего и мне хочется чтобы я вдохновила этой лекция людей они пришли хотя бы задумались о том чтобы выступить на 15 на 4 даже не на 15 на 4 возможно в университете или в школе а я хочу чтобы люди говорили говорили о том что они знают и на самом деле людей которые способны говорить хорошо намного больше чем кажется Подходит мотивация хорошая спасибо Еще, еще, еще еще да. А да. У тебя есть еще какие-нибудь советы по поводу не нервничать? Обычно не нервничать это отличный совет для того, чтобы вести человека со сцены манежа. Вот это все будет хорошо. А можно выпить пачку? Пожалею не будет. Можно выпить пачку гормиопатического снотворного. Я, наверное, сейчас сходу не скажу. Ну, а еще, кстати, отличная штука для не нервничать, это прогонять лекцию псу несколько раз. Для этого мы, например, на 15 на 4 проводим по две репетиции перед каждой лекцией, чтобы вычитать все не незачеты, не попасть в неловкую ситуацию. Вот. И я вот лично дома рассказываю лекции зеркалу, маме, коту, там, монитору и.. Сразу на слух Чем больше говоришь, тем больше оно вот в речь вкладывается, тем меньше уже думаешь о том, что я не это Просто у тебя слова льются в центр. Тебе потом не скучно третий раз говорить одни слова? Да нет! Понимаете, дело в том, что я сначала то я их рассказываю о кругу людей, а потом я прихожу тут, сидит 15 прекрасных, э, 50 прекрасных людей. И я как-то сама тащусь, если честно, я такая классная, меня слушает Отлично, отлично себя еще сделал. Спасибо. Все? А, окей. А, а можно тебе похлопать сейчас?